The name of the parasha, you shall be holy. Название этой недельной главы: души, будьте святы. What means holy? Что значит If we read everything, it looks like in this parasha we have two chapters. Если мы прочитаем весь этот текст, то недельная глава делится на две главы. And I count 57 и включает в себя 57 заповедей. И 57, разве это не кажется слишком много? Кому обращается Бог в этой недельной главе? И кому обращается Моисей? Что записано в стихе с 19 по 37? Написано, соблюдайте все уставы мои, все законы мои, исполняйте их. And Исполняйте их. Написано соблюдать все, слово в слово, букву в букве. Here I have two questions. Maybe more. It is valid after we have been born again in Yeshua. Является ли это релевантным после того, как мы обрели новое рождение How I should behave? Like born again in Yeshua. Как мне вести себя, как рожденный свыше верующий в Иешуа? What do we need to keep? Что нужно соблюдать из этого? Давайте мы посмотрим, что Новый Завет говорит об этом. В Деяниях 15 главе мы немножко быстро будем проходить по всем стихам, начиная с первого некоторые пришедшие из иудеи учили братьев если не обрежетесь по закону моисеву не можете спастись что значит закон мои обряд моисеев тора обряд моисеев это тора It's what that five uh, books what he wrote. Это это те пять книг, которых он написал. I know everybody now. Uh, we know all this, these things. But to rehear rehearsal, to repeat all this, it's uh, not hurting us. Я знаю, что все вы знаете то, о чем я буду говорить. Но повторение этих вещей никому еще не Now. One more question. Do we need to keep Torah to, to, Tora to be saved? Let's read the I can say no. Но давайте мы прочитаем ответ на этот вопрос апостолов в Деяниях 15 главе, 19 стихе. Я, естественно, призываю вас потом прочитать всю эту главу, но я беру определенные стихи для того, чтобы показать вам их в контексте. В девятнадцатом стихе написано. Therefore, my judgment is that we should not trouble those of я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови. Это то, uh, uh, что мы сегодня прочитали в главе ⁇ «Не быть оскверненными от идолами ⁇ и сейчас uh, это уже кажется более простым. И uh, получается, что остальные вещи, которые написаны в Торе, они отменены, и нам их не нужно соблюдать. Verse, Давайте мы прочитаем еще один э, стих, для того, чтобы не вырывать сказанное из контекста. В двадцать первом написано, «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Опять-таки мы говорим про закон Моисеев. «Недо be проклянным». А он должен был, он, его нужно провозглашать, и нужно его читать в синагогах. И это было написано уже для новых верующих Иешуа, тех, которые пришли к вере. Что эти верующие должны Uh, прежде всего uh, удерживаться от этих uh, грехов. For Why we need to focus on these four sins? Почему именно эти четыре греха? Почему нам нужно очень аккуратно держаться, чтобы не впасть в эти грехи? Let's read again. Verse one. Verse one. Verse First. First in fifteen. Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев: если не обрежетесь по обряду не можете спастись. Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. You cannot be saved.: Написано, uh, не можете спастись: So they tried to keep Torah to be saved.: То есть они пытались соблюдать Тору для того чтобы получить спасение: This means Torah is not cancelled.: Это значит что Тору никто не отменял.: But don't try to keep Torah to be saved. We are saved by Yeshua dead. Но не пытайтесь соблюдать Тору для того, чтобы получить спасение, потому что спасение мы получаем через смерть Ешуа. Через его жертву. И что значит вторая часть? Мы, идти, мы должны идти uh, в синагоги uh, для того, чтобы слышать провозглашенное Моисеем. As I said, Moshe is Torah. Как я сказал, Моисей это значит закон, Тора. And if you remember John one uh, one and one. Если вы помните Иоанна первая глава первый стих. At the beginning was word. Там написано, что в начале было слово. And same in Bereishit, it's in the beginning Bereishit bara. И в, а, также в Бытие написано, что в начале Бог сотворил. если вы видите между этими двумя стихами связь? Примерно то же самое написано в самом первом стихе Библии Бытие первая глава первый стих first и первая letters, Иоанна. First Первые две буквы, бет э, и рейш, если вы прочитаете их вместе, то получите слово бар. Все знают, что такое бар. Что такое бар митзва. Это не на иврите, это на арамейском языке слово означает сын мы сейчас проносили Тору и все верующие целовали ее. Написано в псалмах поцелуйте сына, для того, чтобы я не разгневался на вас. Мы целовали Тору, таким образом мы воздавали честь Иешуа, мы целовали Иешуа. Yeshua is much bigger and it's not only Torah. only Torah but it's part of Hashem part of Yeshua it's here Torah it's most holy things what we have from Hashem on the earth. No часть самого бога часть And first thing what Apostle teaches us is to be very careful with important four sins, And rest to read and read and read every Shabbat in, in synagogue. что нас это, во-первых, удерживаться от этих четырех грехов, а потом постоянно практиковать и читать то, что нам заповедал каждый Шаббат. Again, to repeat, to be simple, we are not saved because we keep Torah. И я хочу, чтобы меня поняли правильно. Мы не спасаемся соблюдением закона. But we are keeping Torah. Но мы стараемся соблюдать Тору, потому что мы получили спасение через Иешуа. Если мы любим Иешуа, то нам нужно любить его Слово Тору. И кто может нам показать, как соблюдать Тору? И то, что написано здесь в последних стихах, что нужно идти в синагогу и провозглашать слова Моше. Если вы пойдете в христианское собрание, к сожалению, они не читают Тору, потому что Тора написана только на иврите. They read a translation. Они читают перевод. Это очень близко, но этого недостаточно. Бог через апостолов сказал идти в синагогу и читать Тору. И, к сожалению, очень многие христиане верят в то, что Тора уже не актуальна. Other example, maybe let's go to Или другой пример, если мы говорим про еврейских религиозных верующих. They have synagogues. У них есть синагоги. They read Torah. да Тору. But they don't know Yeshua. Но они не знают Иешуа. Let's go to Messianic Jews. Давайте обратимся к мессианским евреям. We are reading Torah. Мы читаем Тору. And Torah, reading Torah, us the way. И чтение Торы показывает нам, дает нам путь. Дает нам дорогу, путь. You know what Yeshua said. I am the way. Вы знаете, что сказал Иешуа про себя, что я есть путь. Reading Torah every Shabbat. чтение Торы каждую субботу. With open heart. С открытым сердцем. Not under fear. Не со страхом, а с открытым сердцем. С милостью и с благодатью Иисуса. Он заплатил за нас цену для того, чтобы мы не получили это наказание. И читать, даже если эти слова иногда бывают строгими и тяжелыми. I can do everything in Yeshua. Not everything what I want. It's everything what is written and was hard even for, for uh, believers in ancient times to, to keep Torah. Yes, it's not over the night. It's uh, over the night. It's not fast это не очень быстро. Сначала начните соблюдать хотя бы эти четыре заповеди а в мере продвижения вас как верующих молитесь и Дух Святой позволит вам соблюдать больше, просите у Бога чтобы вам быть святыми и ходить перед Ним в святости. И последнее, как мы можем получить помощь, чтобы соблюдать Тору в последние времена Бог послал нам апостолов. before, Of believers. Как и лет назад, когда апостолы ходили с так и сегодня у нас есть апостолы, которые могут вести нас и помогать нам соблюдать Божье слово. And to make us holy И мы могли становиться более святыми. What is the will of Hashem for us? To be holy. Потому что это Божья воля для нас, чтобы мы были святыми. Finally, I want to greet you. On behalf of our shaliach David Nagy. the the president of Messianic Jewish Federation of Romania. He the Messianic Jewish Federation of Romania. He has some great supernatural experience with Adon Yeshua Hamashiach. He has some great supernatural experience with He He has some great supernatural experience with Adon Yeshua Hamashiach. You can invite him to speak, and we'll be happy to serve you. Если вы захотите пригласить его, он будет рад приехать сюда и послужить вам. Спасибо большое.